Здарова! Прежде чем мы начнем говорить с тобой на тему, как я разблокировал свой аккаунт, я бы хотел попросить тебя подписаться на канал. Ну и не забывай, конечно же, про колокольчик. Многие из вас в курсе, что совсем недавно, там может быть месяц назад, да, дядю Ваню как-то раз заблокировали э, в прямом эфире и сказали, ваш аккаунт был заблокирован за нарушение, в общем-то. Так что же я делал, многие говорят, Ваня, что ты делал, как ты разблочил, меня тоже забанили, вот тут все пишут, пишут, пишут, пишут, помоги, пожалуйста, что, где ты писал, ответь в личке, в общем-то, ребят, я решил записать вот это видео, от вас реально надо комментарий, помогло видео или нет, ну если даже не помогло, обязательно пишите комментарий, нажимайте лайк и подписывайтесь на канал, ну, а мы погнали. Итак, вот вы входите в свой аккаунт и наблюдаете, что у вас вдруг... Обрадовали. Ваш аккаунт будет заблокирован за нарушение доступно ли лето поля через только то вот лет, то есть на 10 лет. Первым делом, что я сделал? Нажал «Подать жалобу». И вот здесь, во все места, куда только можно, я писал на английском языке. Первым делом я, конечно же, обратился к Google-переводчику. Набросал вот такой вот приблизительно текст. «Привет, мой аккаунт забанили, хотя э, ничего не использовал. Прошу перерассмотреть бан». В общем-то, вот английский текст, вот этот английский текст я скопировал и обратился в нашу игру. Центр поддержки, будем это так назвать. И вот здесь у вас, да, возможные причины блокировки. Вот сюда опускаемся в злом доступа. Видите, история блокировок. Нажимаете история блокировок и вот здесь вот свяжитесь с нами. Связываешься, пишешь... Время происшествия, допустим, указываешь. Видишь, описание проблемы. Все, что мы с тобой уже заготовили. Отослать, да, там. Оп. Снимок экрана, да, допустим. Ну, снимка у нас нет. Отправить свой случай. Я везде, где только можно, им написывал. и везде вот этот один и тот же текст. Потому что, ну, я не шарю я вообще ничего в этой техподдержке и они по походу тоже ни хрена не понимают поэтому им надо максимально везде надо есть и после этого я покажу где еще чего куда я писал и сейчас я покажу куда я писал еще на почту в общем-то саму почту я оставлю ребята в описании вы сможете ее скопировать вот она эта ссылочка на почту это не та почта которая у нас есть в игре да, когда вам жалобу подать там есть еще почта вы можете написать на почту это другая почта мне ее предоставил один знакомый, я вот сюда написал, написал тем, тематика бан, допустим, да, вот бан, скопировал тот же самый текст на русском, ниже предоставил вот такой же текст на английском и все вот это дело я им отправил на почту. После того как вы отправляете, да, все это дело по почте, э, мне никакого ответа лично не было. Мне пришел разбан просто спустя где-то дня. 3. И я просто взял и возрадовался Я захожу в игру, как обычно Смотрю, у меня запускается игра Все, я в игре и разбан Как подействовал, то ли это подействовало Письмо на почту, то ли это подействовало Письмо в клиенте вот здесь Куда, что, как подействовало Я вам точно информация не могу дать Потому что это было у меня на момент Прямого эфира и я тогда был В недоразумении, что куда писать Писал везде и вся Что именно помогло Остается тайн. Но ну, дай бог, что вам это видео поможет. Многие просто спрашивают, Ванечек, ну как ты свой аккаунт разбанил? Я вот, чтобы вы не задавали вопросов, показал вам, куда я писал, какой я текст писал. Ссылочку на почту оставлю. Надеюсь, вам видео поможет. Если вы с нами останетесь, я буду вам очень признателен и благодарен. Ну а с вами был я, Дядька Ванька. До скорой встречи и...